Удивительный мир букашек. Книга и серии Супердетки открывают мир. Открывая книгу, слушаю увлекательные истории о приключениях Супердеток и робота Доки. В загадочном мире букашек. И ты узнаешь много интересного о жуках, муравьях, бабочках и других насекомых. Супердетки нашли красивый цветок. Берегите! Предупредил только он супердет.